И песня называется «Берега бесконечной любви». Достаточно темно Время подвига до звезды достать рукой Но вдруг украсил снег Поверхность августовских рек Легким В день по-старому шестой Может так Долетел до нас небесный знак Попробуй эту тайну Спешу, а ведь некуда в общем спешить, Впереди у нас вечность, Куда ни сверни, в зари дыль За мечтой последний герой Слегка прикоснется Бесконечной любви Строгай с свет и достижений И побед цели верные Перещать на мури. Посмотри, бортовые светятся огни Ко взлету подготовлен звездолёт Ты лечишь я лечу Ты спешишь, я спешу А ведь спешить? впереди у нас вечность, куда не сверни, в зареве зари за мечтой. Последний герой слегка пригостнется, но он не остается с тобой, Нути берегам бесконечной. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Ну и вторая песня называется «Весна, апрель». У меня есть песня «Весна» о событиях… Сегодня. Очень редкое название. А, да, ну редкое, да, песня. Есть у меня песня «Весна» о событиях сегодняшних дней и зрелых возрастов, а это песня о событиях, которые могли произойти лет 30 назад. Сны. Город полон солнца на правах лесных Не садись в троллейбус, не беги в метро По асфальту в кедах топай без пальто ты идешь, что ты весь будто одинок На глаза навесил на весной замок Но лучами пойман, щуришься уже Этот луч живет. Встался из-за двери из с подъезд. Цветы. Поднимайтесь сквезь, ни к чему кино Небеса весну транслируют в окно И бежал во двор, она стоит и ждет И накеты рухнул весной замок За руки схватившись, вы ушли туда Где апрель поет, где царствует весна Двери с подъезда туда, где не спит весна. Апрель и завтра и теперь в доме тесно. Скачели вести весна. Апрель проснулся из-за двери из с подъезда туда, где не спит весна. Апрель и завтра и теперь в доме тесно.